Ну что, офицер, погнали! Да, да, есть такой, я за него. Погнали, погнали! У нас осталось еще два обязательных задания это термические заряды и взрывчатка. Ух ты, Сегодня, пожалуй, разберемся с первым из этих это с термическими зарядами. Склад боеприпасов. Так, Выкрой заряды уже у них. О, господи, и куда нам? Два километра всего. Ну погнали. О, у тебя там, смотри, какие трубищи. Mm -hmm. Ёпта. У тебя видал, тоже сокращать можно. Тоже все разбито сзади, да? Нет, нет. А у меня. Подожди, это что такое? Подожди, подожди, раз... говорю... давай потихонечку. Присядь. Ну чё, готов расстреливать нахрен всех? Да, конечно. Ну погнали. Ты поосторожнее, а то термические заряды можешь разбить. Чё, там какой-то желтенький человечек. Ух, ядри! Так, так, вроде. Я нашел термический заряд. Я тоже нашел. Погнали тогда. Погнали, погнали! Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро у нас в тачке. Подожди. Минус оно. О! Да что там происходит? Всё. Давай быстрее. Я садюсь. Давай, садись. Полетели отсюда нафиг. Там еще какой-то типок был. <свят> да, да, да. Так. О, нам надо домой. О. В игровой Отлично. зале. О! Ну, благо ехать недалеко, так что все. Бэйби бум. Приехали. Вау! Ничего себе у нас лобовуха. в трюх. Сигаси. Да у нас, я тебе хочу сказать, все стекла тут просто вдрызг. Так. Но они нас не хотят. Вообще нет. Ну да. Все. На уже все, да. Мы уехали из их деревни. Из деревни мы уехали. Хорошо, они прям не хотят-то так. Аж мне прилетело. Сейчас будет бум. Ну не сейчас. вот сейчас. Так, ну все. Все, мы приехали. Отлично. Правду, машинку немного потрепало, ну что ж поделать. О, сейчас е ⁇ почти нет. Ну, да, должны. Оу, oh, отлично, отлично. Привезли термические заряды, это хорошо.